Вот так-то лучше! Лучшая концовка даже с перепрохождением. папа не как обычно, в своем репертуаре. Гайс, <звы> мне вас жаль. Я, я никогда так в игры не играл и а не буду играть. <звы> Идем в Тарков. Красава.